Добро пожаловать, вы на канале Science TV. приятного просмотра. И днем, и ночью звезды с неба не исчезают, но как и Луну, звезд днем мы не видим, так как солнечный свет намного сильнее звездного, наши глаза не в состоянии различить звезды, ведь солнце намного ближе к нам. Очень интересно наблюдать небо на закате, какая звездочка появится первой, нетрудно заметить, уже в полной темноте что самые яркие звездочки, это те, которые на закате появились первыми. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Science TV. До скорых встреч. А для того, чтобы быть в курсе всех новых видео, подписывайтесь на этот канал.